Ты возмущен, что тебя трамвайчик не посадил, Да? Ты его ругаешь, да? Ай-яй-яй, трамвайчик, стой! Да, мимо проехал. Мы кого ждем, трамвайчик? Или автобус? Расскажи. Мы куда едем? На зверушек смотреть? Мы взяли ком, будем их кормить морковкой, да? Тимось, ты же что тебя трамвайню не посадил. Ты огорчился, да? Ты сделал печальное личико? Ну, Тёма, стой! Тёма, стой! А Тёмка, давай ручку. Сейчас трамвайчик приедет. Откуда трамвайчик поедет? Вот оттуда, да? Дай. где трамвайчик-то? Покажи пальчиком. Мы обиделись, да? Зайка, ты не хочешь сниматься сегодня? Два парки будем снимать зверушек.